Это самый дешевый коттеджный поселок mm. в... Вы по сути дела в центральном Сочи. У нас вот такой вот коттеджный поселок симпатичный. Видите, люди умудряются делать бассейны, большие балкончики. Я бы рекомендовал конечно вон тот дом наверху брать. Он 230 квадратных метров. Он классный. И он самый видовой. Огромнейший привет, уважаемые друзья. Мы находимся в городе Сочи на улице Следопытов. Улица Следопытов. И здесь у нас, к вашему вниманию, коттеджный поселок под названием КП Следопытов. Домики у нас строятся, как вы видите. Большинство уже построенных, но и есть у нас дом который строится в общем есть вероятность у вас и возможность помимо того что есть вероятность купить хоть этот дом и даже те но я вот в этот дом сейчас наверное не пойду он у нас 230 квадратных метров он в продаже с большим земельным участком я спущусь в максимально готовые дома и покажу на их примере как выглядит коттеджный поселок и что вы можете купить в первую очередь что здесь делаю я Хочу отметить то, что это самый дешевый коттеджный поселок, э, в, по сути дела, в центральном Сочи. Почему я так говорю? Ну, по причине того, что так и есть. Смысл мне, как говорится, вам врать, дорогие друзья. Я предлагаю сейчас показать вам, вот видите, уже готовые дома живут люди, там у нас живут люди, здесь и вот там делают ремонт. Но примерно показываю, как выглядят дома. Конечно, вам сейчас трудно вот во всем этом бардаке более-менее разобраться, но я постараюсь. Вот смотрите, такие вот классненькие дома, неплохие, и где вот есть возможность пристроечку вот такую вот сделать в виде гаража. Большие земельные участки, более 4 соток земли для центрального района города Сочи – это большущая редкость. Показываю. Показываю на примере, как говорится, нашего соседнего Участка. Видите, у нас вот такой вот коттеджный поселок симпатичный. Видите, люди умудряются делать бассейны. Большие балкончики, световые решения. Вот такой вот дворик. И неплохая такая стилистика. В принципе, в коричневом виде они симпатично смотрятся. Сейчас эти дома доделаются. И вот этот вот оно будет смотреться все воедино. Воедино, симпатично и красиво. Теперь давайте-ка спущусь наверное куда? Ну, блин, не пленюсь, Давайте в этот дом зайду. Покажу на его примере. Вот он у нас Симпатичный классный дом, вы можете купить, как говорится, точно такой же. Давайте пройдем, попробую пройти грязь поместить. По территории сильно я не буду ходить, потому что, ну потому что грязно, а возьму и зайду в этот дом. Видите, сейчас здесь вовсю у нас делают уже чистовые работы, большая такая планировочка, ну блин, мне не очень мне нравится этот дом, пойдем в другой. Что-то здесь как бы смутно, трудно что-то понять. Пойдем ниже спущусь, прогуляюсь по участку. Это коттеджный поселок КП на следопытов. И здесь самые действительно дешевые дома на территории центрального Сочи, дорогие друзья. Здесь всего-то комплекс включает из себя, сейчас вам скажу, сколько будет всего домов. Точно, чтобы, как говорится, не оговориться, всего 10 домов. У каждого домика свои автоматические ворота. Подъезжаешь ворота, отъезжают. Домики не элитного уровня, но вполне себе приемлемые и комфортные. В целом они представляют из себя следующее сия. Вот здесь у нас воротина, домики все газифицированы, э, по договору купли-продажи оформляются сделки, э, сами понимаете, ипотека, Росреестр, капитал. Домики все имеют у нас газ-газовый котел. Все-таки для этой локации цена это идеально. Здесь, в общем, что я хочу сказать. Цена за квадратный метр, вот за все это наше удовольствие, от 100 тысяч рублей за квадратный метр. А я честно вам признаюсь, у нас на самом деле квартиры, от 250 тысяч за квадратный метр продаются, а здесь от 100 тысяч рублей за квадратный метр у нас продаются дома. То есть, вот, грубо говоря, вот такой вот домик, 230 квадратных метров, образно говоря, 23 миллиона. Ну, ну не ржака, да? Ну, например, да? Согласитесь, смотрите, куколка, два, два этажа, еще наверху эксплуатируемая кровля. Смотрите, большая вот такая территория. Я бы рекомендовал, конечно, вон тот дом наверху брать. Он 230 квадратных метров, он классный. И он самый видовой. С него классно видно вообще город. Ну, давайте, ладно, коль я на территории этого участка, Давайте я показываю. Идемте, смотрите, там ну, есть вход с той стороны, есть вот ворота у нас отсюда. Как вы видите, вон соседний домик симпатично смотрится. Предлагаю подняться наверх и показать вам, как говорится, уже вид из балкона. На примере этого домика смотрим и изучаем коттеджный поселок КПНС Следопытов. Расстояние у нас, видите, между дома и, допустим, опорных стенок все соблюдены. Здесь у нас будет входная группа, еще не доделана, но будет сделано. Стеклопакеты у нас, видите, ой, вот такие вот классные. Видите, да? Прикольно сделано. Я даже поначалу немножечко испугался. Вот. Ну, классно, оригинально. Ну, открывается, как вы видите, да? Большие панорамные окна, большой дворик, хороший земельный участок, идеально планирующийся первый этаж, раз, участочек, комнатка два, здесь три, и там коридорчик как-то с кухней. Кухня-гостиная, вот так. Или наоборот. Здесь же у нас, видите, газовые котлы, беретта. Санкционный товар. Высота потолков 3,20. Все. Видим, что на полу у нас штукатурки здесь нет. Застройщик делает в виде исключения. И подарочек вам штукатурит стены. Чтобы вы, как говорится, не раскошеливались на ремонт. Экономнее будет, в общем. Поднимаемся на верхний этаж. Что мы видим? Мы видим, что здесь у нас вот такой вот формой все это наше удовольствие. Осматриваем. Вот ну, та же самая планировочка. Видите, здесь у нас в принципе... Раздеваются люди, опять комната раз, где я нахожусь, комната 2, комната 3. Три. три комнаты внизу, три комнаты наверху. И, конечно же, вид из балкона я обещал показать, значит, покажу. Смотрите, нормально. Не могу сказать, что что-то лакшери или что-то такое, э, прям бизнес-элитка, нет. Зато дешевая цена. За эту цену, еще раз я говорю, даже квартирники не продаются, Это здесь индивидуальный жилой частный дом. Поднимаемся наверху, у нас эксплуатируемая кровля. Здесь ее предстоит выполнить. Сделать непосредственно гидроизоляцию, полостелить брусчатку, можно сделать мангальную зону или то, что вам нравится. То и сделайте, как говорится. Пойдем, позаглядываем с нашей эксплуатюрной кровли на соседний дом. Вот точно такой же дом. Точная копия этого. Вон тот тоже. То есть вот этот, вот этот и вот этот, и тот напротив, это точная копия. Ну вот смотрите, классный Ой, Классный, согласитесь, хорошенький домик. С эксплуатюрной кровли. По видам. На районе есть магазины, садики Все есть, в принципе, идеальная транспортная доступность По видам надо посмотреть Идем смотреть по видам В первую очередь, конечно же, эти дома подкупают своей ценой И то, что они построены, сданные, дорогие друзья Вот, грех не посмотреть на бассейн у соседа Сосед молодец, организовал себе бассейн Круглодичный, подогреваемый Видите, и нормально живут тот басик не делал, этот сделал. Так что, дорогие друзья, у вас тоже есть вероятность бомбануть здесь басик. Или купить вон тот верхний домик. Или еще какой-нибудь другой. Как вы понимаете, здесь у нас из 10 домов у меня есть 3 дома в продажу. Ну вот это вот типовая стандартная планировка. Мой номер 8918 880 07 47. Кому интересна локация, кому нужны эти предложения, варианты, есть желание посмотреть. Образно говоря, вы из другого региона. Блин, говорите... Дима, я приезжаю Допустим, я приезжаю там 25 февраля Говорите, Дима, встреть меня Покажи мне, какие есть предложения И, как говорится, покажи мне этот коттеджный поселок Еще, как говорится, многие другие Чтобы у меня, как говорится, было право выбора Спокойненько, я вас встречаю в аэропорту Или на ЖД Едем, смотрим День, два, три, сколько надо, как говорится, я показывать могу бесконечно, а вы выбирайте. Так что жду вашего звонка, не забывайте задавать вопросы, интересоваться. Ну и вот неплохой, недорогой, качественный поселочек в центральном районе города Сочи по цене хрен собачий. Хрен собачий это когда очень дешево. Все, дорогие друзья, номер знаете, не стесняйтесь писать, звонить и обращаться. Увидимся, пока.